Большинство относящихся к весеннему типу девушек являются блондинками. Цвет их волос варьируется от цвета льна до золотисто-рыжего. Девушки весеннего типа, независимо от роста и веса, выглядят нежно, женственно и производят впечатление хрупкости. Бросается в глаза очень нежный цвет лица с золотистым оттенком. У многих на лице веснушки и на щеках розовые румями. Они краснеют чаще, чем другие. Некоторым девушкам весеннего типа природа сделала щедрый подарок – дала им частоту кожи лица с так называемым персиковым оттенком», без признаков раздражения. Многие весенние девушки всегда выглядят свежими, благодаря коже цвета слоновой кости. Как прекрасный весенний день они производят впечатление, солнечно пронизывая нас лучами своего обаяния. Девушек весеннего типа с кожей розоватого цвета часто относятся к летнему. Эта ошибка выясняется сразу после пробы цвета, так как девушки весеннего типа в наряде размытых тонов, присущих летнему типу, смотрятся пресно и бледно. Тем не менее, для многих девушек весеннего типа притягательны постельные оттенки цвета львета. А вообще девушкам весеннего типа легко выбрасывают свет в магазинах. Они долго не решаются что-либо купить. Часто нафиг вещи совсем неподходящие им. Девушек весеннего типа отличают светлые, зачастую очень тонкие волосы соломенным, желтым витамина и меда. Противоположность летнему. Противоположность летнему типу, волосы у девушек весеннего типа с возрастом темнеют в незначительной степени, обязательно сохраняя золотистый блеск. Их волосы никогда не имеют петельного оттенка, который так не любят у себя многие девушки летнего типа. Хотя среди девушек весеннего типа не бывает черноволосых, однако встречаются и новолосые, а иногда и рыжеволосые. У французской актрисы Элизабет Хапперт веснушки и рыжие волосы она является женщиной весеннего типа, как американский символ Мерлин Монро. Хотя она от природы брюнетка. Цвет глаз у девушек весеннего типа может быть от синего до зеленоватого. Благодаря маленьким точкам, пятнышкам и лучикам. Радужные оболочки глаза светятся как звезды. Часто бывают цвета голубой воды или цвета мазута, в редких случаях теплого золотистого карего цвета. Они кажутся ясными и чистыми, а голубые глаза прозрачные, как стекло. Вокруг зрачка иногда можно наблюдать каемку золотистого или золотисто-кличного цвета. Протестируйте себя. Если вы ответите на вопросы в основном утвердительно, то вы женщины весеннего тихо.